башни Хорошо, что все Мало, папа, я вас люблю, Все будет Жопа барабана. Горит. Только что разваляхали. Все, товар закончился полыхает выгорит весь барабан